Приветствую вас, дорогие друзья! Что ж, нашу Украину можно поздравить с получением статуса кандидата в члены Евросоюза, но сегодня речь не об этом. Особое внимание сегодня приковывает предстоящий саммит Североатлантического Альянса, который состоится на следующей неделе с 29 по 30 июня 2022 года в Мадриде. Лидеры НАТО встречаются в решающий момент для европейской безопасности. Война России против Украины нарушила мир в Европе, спровоцировала энергетические и продовольственные кризисы, а также поколебала, основанный на правилах, международный порядок. Реакция НАТО была и остается быстрой и единой. Более чем когда-либо НАТО, является сегодня незаменимой платформой для трансатлантических консультаций и сотрудничества в области безопасности и обороны. На саммите в Мадриде союзники продолжат адаптацию Альянса, приняв решение для сохранения силы и готовности НАТО во все более опасном мире. Главы государств и правительств НАТО согласуют укрепление, сдерживание и оборону, а также поддержку Украины в долгосрочной перспективе. Кроме того, будет согласована стратегическая концепция НАТО 2022 года, которая станет дорожной картой Североатлантического альянса на ближайшие годы. Союзники расширят сотрудничество с партнерами, повысят устойчивость и укрепят технологическое превосходство НАТО. Все это будет подкреплено необходимыми инвестициями в коллективную оборону. Что касается Украины, то союзники оказывают мощную военную и финансовую поддержку Украине с целью помочь ей отстоять свое право на самооборону, закрепленное в Уставе Организации Объединенных Наций. Эта поддержка основана на многолетнем обучении военнослужащих украинских вооруженных сил и помощи НАТО после незаконной аннексии Крыма России в 2014 году. С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года союзники значительно активизировали дополнительные летальные и нелетальные действия на миллиарды евро, чтобы обеспечить Украине победу. На саммите главы государств и правительств стран НАТО встретятся с Украиной и согласуют шаги по активизации и поддержке Украины со стороны НАТО в долгосрочной перспективе. Что касается новой стратегической концепции НАТО, то нужно сказать, что нынешняя стратегическая концепция, обнародованная на встрече на высшем уровне в Лиссабоне в ноябре 2010 года, Сопровождается руководством военного комитета МС-400-3, изданном в марте 2012 года. В нем подтверждаются ценности и цели НАТО, которые вращаются вокруг трех основных задач – коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества. Руководство МС-400-3 дает коллективную оценку обстановки в области безопасности и одновременно определяет стратегическую адаптацию НАТО, определяя ее политическое и военное развитие в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Мир с 2010 года коренным образом изменился. Стратегическая конкуренция растет. НАТО нужно будет подготовиться к более конкурентному и нестабильному миру. Новая стратегическая концепция предоставит возможность подчеркнуть единство НАТО и подтвердить приверженность ее ценностям, а также подвести итоги значительной военной и политической адаптации НАТО с 2014 года учесть влияние изменений климата на безопасность и обеспечить внедрение новых и прорывных оборонных технологий. Новая стратегическая концепция НАТО будет основываться на остающихся в силе элементах стратегической концепции НАТО 2010 года, а также на решениях, принятых союзниками по НАТО на саммите в Брюсселе в июне 2021 года, и в частности на рекомендациях из повестки дня НАТО на период до 2030 года. В новой стратегической концепции НАТО, которая будет принята на саммите в Мадриде, будут изложены совместные позиции стран НАТО в отношении России и новых вызовов, и впервые будет рассмотрен Китай. Другими важными темами предстоящего саммита являются Укрепление партнерских отношений сохранение политики открытых дверей, адаптация к угрозам и вызовам с любого направления и трансатлантическое единство и солидарность Североатлантического союза. Решения, которые лидеры стран Североатлантического альянса примут в Мадриде, будут гарантировать, что НАТО продолжит сохранять мир, предотвращать конфликты и защищать население стран и ценности.